Всем привет, с вами сегодня снова Маша, и наконец-то нам добавили новых коней, новую породу Марвари, а если честно, не знаю э какого творения. правильно как это говорить, надо было загуглить. я всю жизнь говорю Марвари, Марвари, Марвари, Марвари, надеюсь, что это правильно, ну, давайте, пойдем. вот этого нам добавили в первой волне, но не он не нравится, не то, что не нравится, я не хочу. Этого я тоже не хочу, но мы все равно посмотрим. Итак, кого же хочу я, не на самом деле? Когда добавят вторую волну, я вам расскажу, кого я больше всех хочу. А сейчас расскажу первую часть истории. Мы как только выпустили они фотографии, вот эти все мастеров, мне вообще ни один не зашел, кроме этого. Но как только Лада выпустила... А, нет, нет, это будет вторая часть истории, будет, когда выпустится вторая волна, чтобы вам... Да, чтобы была какая-то интрига. Все, давайте полетели. У нас будешь все мешают и не знаю что это поэтому я просто ускорю. Я никак не думала, то что я назову, то что это вообще будка было. Знаете, что мне пошел на ум? Я сейчас вторую часть истории, как бы, но я э -э, Резко я решила, то что это. О, Господи, что сейчас себя позорю! О боже, нет, я вам это потом расскажу, почему это так и было, я вам потом это расскажу, это, это военная тайна, нет, на самом деле я просто идиотка, просто нажимаем окей, и все. капец, кошмар какой-то, поехали, в дом, смотреть на это все. Я даже обновления не прочитала, кстати. <клыш> а, может быть, нам что-то еще добавили? А, нет, нам сказали... Ничего больше не получится. Нет, на самом деле, там по-любому что-то получили, но... Надо просто разуть глаза. И Я такая открываю обновление, а мы оказываемся, ничего не получили. И мы опять видим <клыш> великий бардак, великий бордель. Нет, ты немножко не то, я сказала, да? уровень. Так, глаза, глаза. Глаза найдите. Найдите, пожалуйста, то, что мне надо. Глаза не нашли. Все ясно. Значит, мы их еще больше напрягаем. А, вот, -мо! Или она до этого просто не появлялась, не просто репортируются на кофе, как они появляются. Они все первого левела, они появляются как хотят, они тоже Кто освободит место, пожалуйста? Кто добрый? Я вам что ты у нас добрый и освободишь место. Идем, идем. Идем со своим заполненным инвентарем так скажем, веселиться. Ужасно сюда. Не подходит кошмар какой-то. Поэтому мы сейчас решим это дело. О, Господи, как она! Да. Мать моя женщина! Ладно, сейчас мы проденемся по стилю, как ее специально назвала. Мне кажется, что Хотя бы один человек из моих зрителей поймет прикол. Но если, чувак, ты поймешь прикол, и пожалуйста, не пари, чтобы была какая-то интрига. Нет, это какой-то кошмар. Мне нужно именно... Мне кажется, мне нужно именно платье. Какое-то... Такое... Готова. Давайте, пожалуйста, <смех> надеюсь что-нибудь. <смех> вот это пойдет. Может быть что-то такое другое? Вот это. Это вообще какая-то горничная. Ну, правда, без статов это платье, но... Со статами <смех> я носу на... как-то не очень... Если честно Я сюда не очень подход Я не знаю, сейчас давайте по, по вольтрапу посмотрим Знаете, как мне досталось вольтрап надевать? Или все-таки надеть, я не знаю М -м -м. Ну, давайте наденем Это уже совсем что-то. Цветное все. Вот эти вот нагавки или дать... Вот Нет, цветное. Ммм. Ммм. И угли А я не знаю, что еще. А я комментирую. Вот это бред, как все знают. Что естественно для меня вообще на самом деле непонятно для кого а нет это шапка подход на самом деле но если бы у меня была беленькая шапочка то было бы лучше но я не хочу тратить свои деньги поэтому давайте просто вот так вот картиться короче все хорошо да только у персонажа лазелены у этой вот э, девочки на которой я сижу Глаза голубые, но ничего, Манка, эм, это не проблема. Вас это волнует? Не, на самом деле автора видео меня это очень волнует, но что я несу, никто не знает. А, господи, господи, как это круто! Все, короче, я поехала для вас снимать анимацию. М -м, поехала, анимация сейчас. Э смотрите. Oh, Все-таки я решила сделать анимацию с озвучкой, потому что я хочу кое-что прокомментировать, важное. А текст, я думаю, уже многих достал, поэтому давайте. Вот, стоит лошадь нас, она жрет. В принципе, ничего такого нового. Я угу. это вот такое, на самом деле. Это мило. Это похоже на Моргана. Обожаю <с> Моргана. Shark. Ну, неплохо, так скажем. Это вообще, это э, крутяк. Не считая опять, э, то, что не сразу это пояснится, как у многих других сисло, но, знаете, на фоне многих мдр... коней это на самом деле крутяк. И как вот эта вот кривая развивается, получается. Это, вообще... это круто. Хвост. Это вообще, это класс. Вот такое, кстати, одна из... Это одна из причин, ну, это вот развивающаяся гриба, почему мне потом стала нравиться больше другая масть это а не это, только выпустили анимацию, ну, ладно, допустим, потому что развивается так вот крема. Я увидела кое-что другое, и поэтому я еще вот эту лошадь так назвала. Я придумала это только вот, когда видео начала снимать, да, все-таки. я же голову показала. Поливоколо. Поле. И карьер. На самом деле, многим не понравился карьер, полевой ну, особенно вот это вот, вот это не очень понравилось. Ну, да, есть такое тоже. Странно он как-то бежит. Но, знаете, на фоне таких лошадей, как и идет, это реально смотрится круто. А большинство игроков все-таки не конники и уплевать, но они будут находить что-то свое. Ну, ладно. Меня спасибо, что прыжок какой-то очень медленный, но, возможно, мне показалось. Реально, будто бы это на квадрохорсе старом. Какой-то очень странный. Особенно, когда так вот прыгаешь, а не еще на манеже медведь. Или на карьере нужна. Не, на карьере, на карьере. Мне кажется, пипец. Очень медленный прыжок. Но я могу быть не права, поэтому заранее. Сран ну, знаете, это первый левел лошади, так что, может быть, она потом и быстрее будет двигаться. Я могу быть не права. Чуть не забыла заснять остальное. Задний ход. Ничего такого нового. Что с передними ногами? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ай-яй-яй! Не хочу надо смотреть, не хочу. Поворачивается... Хорошо. Правда, в жизни это издевательство, вот останавливается, <гас> Непрят... Непонятно, правда, как там опять а ноги переломались после остановки, но это было <гас> и, конечно, дубы, я еще забыла заснять, <гас> вспомнила только вот на этом месте уже, вот прически, это лошади, Ай-яй-яй, опять, конечно, тут ракурс плохой, но я а пока что не буду менять, но задумываюсь, на самом деле это круто выглядит. Мне кажется, это не так вот круто развиваться, но интересно посмотреть, интересно зря потратить свои асхады, да? Да, значит, очень интересно, но я, я <соценно> этого делать не буду, возможно, я увижу вот других, или, возможно, я и все-таки сделаю это. Ну, из новых вот только вот эту вот но все и так поняли. Вот эта это вот бритенькая лошадь. Она прям сразу похожа на королевскую. Это, это не похожа на кобылу. это не нравится. Вот. Кобыла моя даже вот такая. Вот такая. Ладно, ребят, все-таки. Спойлер. Вот это вот кобылу. Я буду звать Александрой. Александрой Понял, понял. О боже, нет, не должна была это говорить, не надо было это говорить, не надо было. Мать моя, женщина, это что такое? Это я еду делать превью, и мне такие: нет, ты еще не досняла это видео посмотри. Ты, ты забыла про амуницию решила случайно нажать, не случайно, я подумала. Всё-таки что-то должны были добавить, точно омуты -то должны были добавить Размывы на глобал нужны, это тебе тадо да -да. Это тебе тадо -да. А денег не хватает, да? Ничего, ща Ща-ща-ща, хватит Хватит, хватит Ч, мне слабо? Только не знаю, какую выбрать из этого. Беру уберу вот эту. Блин, теперь другую хочу. Но ну, на видео на эффект не смотрится. А красный сюда не очень. Нет, надо было красный взять. Дура, я дура. Пока, эска. Я вас очень любила и уважала. Угу. Все понятно со мной, да? Да, пожалуйста, выглядит. Господи, не, не надо было Ладно, пусть будет так. Ну ладно, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте поставить лайк, если это так, и подписаться на мой канал. И всем пока-пока!